Друзья, рад вас приветствовать на своем канале, с вами Криптогейн, И я посмотрел много очень отзывов, комментариев по поводу того, что да, облачный майнинг классно, он не умер, мы пользуемся Давай еще интересные проекты Окей, FL нашел классный проект, плюс его первый, огромный, считаю При регистрации вы получаете уже 8000 TRX, это в эквиваленте в доллары почти 500 долларов при регистрации что что это большая сумма за просто так. Давайте более подробно его разберем и посмотрим, что он из себя вообще представляет. А представлять данный проект из себя все тот же сервис облачного майнинга, который вам дает возможность заработать за счет аренды майнингового оборудования. Его не стоит покупать, вы можете это сделать удаленно, просто пополнив свой баланс на определенное количество TRX. А вот насколько нужно пополнять и от какого количества пополнения работает уже... Майнинг я вам покажу чуть позже, я вам покажу таблицу, как это все работает, и сколько нужно ввести, и сколько можно будет выводить ежедневно, в зависимости от вашего пополнения. Окей, также оставлю ссылку на белую бумагу, более подробно ознакомитесь, но они в принципе все одинаковые, поэтому я думаю ничего нового вы там не увидите. И чтобы начать зарабатывать, естественно, для начала нам нужно зарегистрироваться. Делать это очень просто. Вы будете свой номер мобильного телефона, можете указать его любой. В принципе, не обязательно должен быть ваш личный. Дальше указывайте пароль логина и security пароль. Он может быть одинаковый, но я, по крайней мере, рекомендую так делать. Так будет, я думаю, проще запомнить. Ввели их. Дальше вводите инвайт-код. Здесь уже по приглашению, если у вас знакомые, они вас пригласили, они дадут инвайт-код, вы зарегистрируетесь по их реферальной программе. Можете ввести мои цифры, вы их сейчас можете видеть на экране. И дальше будете капчу. Это 4 цифры, у всех будет одинаково. После нажимаете sign up. И все, регистрация прошла успешно. Итак, после регистрации вы сразу стандартно попадаете на главную страницу. Видите ваш баланс, который составляет 8000 TRX. Если опустим вниз, посмотрим, в эквиваленте 477 долларов. Но ну, окей, чтобы у вас начал работать облачный майнинг, эти проценты уже начали зачисляться на ваш баланс, вы должны зайти в раздел «Депозит», выбрать «Investment Amount». И здесь вы можете увидеть свой TRX-адрес. Вы его копируете. После заходите на свою биржу, где у вас хранятся TRX, и пополняете баланс вот на данный адрес. Скопировать очень легко. Все, я скопировал свой адрес. И на бирже, где у меня есть TRX, я ввожу адрес кошелька, который скопировал на сайте. Да, ввожу сумму. Давайте тестово 51 TRX отправим, чтобы на на баланс поступило 50, чтобы было четко видно. И мы посмотрим, как быстро они поступят на наш баланс. И нажимаю кнопку ⁇ Вывести ⁇ Друзья, вот и все, с этого момента наш облачный манник начинает работать. Сколько процентов я буду получать ежедневно, сейчас мы это посмотрим в анонсах. И, кстати, да, после пополнения, теперь я могу вот в этом разделе уже выводить и смотреть, какой мой ежедневный э, лимит на вывод. Я могу выводить 1.25 TRX ежедневно, я сейчас могу их ввести и вывести на свой кошелек вот данную сумму. Друзья, и в анонсах вы можете посмотреть все награды в зависимости от вашего баланса, от вашей инвестиции. Все очень просто распределяется. От 5 кериксов до 40 тысяч это первый уровень. Вы получаете 4% комиссии и так далее. Смотрите по уровням, в зависимости, опять же, от того, сколько вы вложили. И также по выводу здесь все написано. И еще, чуть не забыл сказать, не забывайте в этом разделе заходить. Копировать свою ссылку и приглашать всех своих друзей. Потому что здесь идут просто огромные награды за рефералов. Их также есть несколько уровней. Все очень интересно. Поэтому обязательно приглашайте друзей. Зарабатывайте очень много трона. Все это делается очень просто. Я думаю еще какой-нибудь один проект и подобный я покажу. Где будет примерно та же самая схема. Друзья, на этом я думаю можно будет прощаться. До скорых встреч. Обязательно скоро будут новые ролики. Ставим лайки. Всем пока.